Эй, hey, у меня есть для тебя инструмент, о котором ты точно должен узнать. Он называется Snowio и позволяет делать мейлинговую рассылку. Уже объясняю, как его использовать. Для начала зайди в MyLead и создай партнерскую ссылку. Потом зайди на Snowio и создай свою базу контактов, которые должны получить твои уведомления. Теперь рассылай ссылки получать за это деньги. Используя email-рассылку, ты легко свяжешься с потенциальными клиентами. Ведь легче заметить письмо с партнерской ссылкой, нежели миллионы постов на фейсбуке. Заходи на канал молит чтобы узнать больше.